Всем привет! Вот уже несколько раз вижу просьбы от вас показать свою студию. Я вроде бы где-то уже снимал и выкладывал, но давайте повторюсь. Это домашняя студия. Вообще, само слово «домашняя студия» звучит достаточно странно, потому что сюда всегда представляешь, что э, там находится какой-нибудь один USB-микрофон, который где-нибудь под одеялом или в шкафу. Ну, наверное, да, можно представить, что это некий такой шкаф. Шкаф гардеробный. Давайте покажу, как он выглядит изнутри. Вот. Здесь я существую. Это комнатка 2 на 2 Вот так она у меня выглядит. Вот здесь куча разных документов, принтер и все такое. Здесь, кстати, много всякого разного электричества. И тому подобное. Ну и вот красивая дубовая дверь. Что там находится? Окей. Okay. А теперь то, что находится здесь. Ну, не скажу, что прям совсем скромно для домашней студии. Здесь у меня микрофон. Нойман ТЛМ 103 аймак кастомизированный. Я вот он прокачал хорошенько. И здесь у меня еще есть волшебная полочка, в которой находится звуковая карта. Эта звуковая карта называется Вольт. 276 Она с компрессором и специальным таким винтажным пресетом, который добавляет ламповость звучанию. До этого у меня была, была звуковая карта, которая называлась Baby Babyface, я увез ее в другую студию побольше и там с ней работаю. Вот в принципе, наверное, и все. Вот. Разные шкафчики у меня там электрические. Ну, Давайте покажу костный шкафчик. Мне он очень нравится. Тут, -ду -ду -ду. Тут у меня Wi-Fi и всякие разные провода. Вот примерно так выглядит моя студия. Покажите свою студию. Тоже любопытно. Есть она у вас?